25-летний юбилей – прекрасный возраст для больших свершений, для воплощения всех шальных идей, для несказанно ярких впечатлений. Тебе желаем жизни преуспеть, решать задачи смело и проворно. Во всех делах пусть ждет тебя успех, удача будет тоже благосклонной. Пускай не будет места суете, А сердцу будут чужды зависть злоба. Всегда во всем ты будь на высоте, Чтоб жизнь была дружище высшей пробы.